А ты заткнись. Победите и кто полицейский. Полицейский не должен говорить. Максим, я тебя научу, переходи на мой канал. Я тебя скажу, что, что и полицейским не нужно называть свою фамилию. Прибухнул, потому что? Самое главное, что он реально не понимаешь, что он неправый. Так, зачем все так Ты себя снимаешь! И не дрожи, что дрожишь-то? дрожишь-то? Никто тебя не обидит, не переживай. Маску, молодой человек, пожалуйста, маску. Завалите, пожалуйста. Да мне похрену, мне похрену на мнение, кто хочет, а кто не хочет. Что ты Я с вами не разговариваю, я разговариваю со своим на YouTube. Ты разговариваешь со своим каналом на YouTube, да, молодец, Все подключают, вот эти вот персонажи тоже. Что ты чтобы здесь Что ты давай, давай. Какая ситуация? Едем сейчас мы в общественном транспорте, едем автобусе из Алании в Анталию. Все вроде бы хорошо, все в прекрасном настроении. Подходит молодой человек. Ну, видимо, Тор. Местный, местный, да, местный мужчина. Проходит и любезно предлагает каждому санитайзером обработать руки. Правильно а, так а, было? А, а что, что, что ты перекорился? Я с вами не разговариваю. Я с вами что не разговариваю. Я ну, разговариваю ну, Ты канал. Со своим разговариваешь каналом, на камеру, со каналом, на с каналом на YouTube. Да, молодец, еще mm -hmm. mm -hmm. а, да, да, да, да, успокойся, да, успокойся, да. А что ты ко мне так корректно сейчас общаешься? Перед камерой. Мужик, успокойся, пожалуйста. Перед камерой. Успокойся, сиди, мужик. Мужик, ты мне находил перед камерой, а сейчас ты хочешь. Пожалуйста, на камеру зай, сказать. Distance, а а сейчас ты хочешь на камеру сказать, маску какой продажи. ты правый да. на своем канале, да? Вот. я, я не тебя, как я с тобой разговариваю. Правильно, Все. снимал, Все. Ты, хам, ты хам, ты ты хамло. Хам Если ты снимался. Окей. Ты. Так вот, ребята, подходит молодой человек, ну, по всей видимости, дорог, местный житель, и говорит: ребята, дезинфицируем руки. Подходит, да? Куда чем я больше? не уверен, что я не уверен, что он реально здесь работает. Мужчина, по всей видимости, просто. Ну, просто проявил вежливость, и каждому хотел бы на руки, ну, вот это вот средства okay. значит, поделиться своим дезинфицирующим средством, да, uh, uh, uh, на что, uh, ну, собственно, uh, каждому uh, говорит, руки, руки давай, руки давай, давай мы сейчас руки, <реклама> то есть это нормально, ну, к сожалению, не все идеально в достаточной степени, как <реклама> вот этот молодой человек, знает русский язык, так бывает, я тоже не, не до конца, не совершенно знаю русский язык, хотя я родился в России, ну, сейчас, что? Еду, еду, всю сейчас, всю еду. жизнь учимся, ребята. Что делать? Всю жизнь учимся. А, так он начинает сценарная. хамить этого мужчину. Начинает человек, хамить. Человек, Говорит, ты, ты, ты вот почему видите, со мной на человек, «ты» человек, разговариваешь? Со мной на «ты» разговариваешь. Ну, глупость полная. мешает мне Давайте пока снимаем. Маску, молодой человек, пожалуйста, маску. Завалите, пожалуйста, Человек, и что дальше? Но не знает. Надо. Он не знает русский язык и что дальше. Вы английский знаете? Давайте поговорим. Ну и давайте на нем общаться. А туркменский знаете? Давайте на туркменском поговорим. Ну, ну и что? Ну, что? Что мужчина не сказал вам на давайте? Потому что он не знает. Потому что он не знает в достаточности. Потому что имеет право в общественном месте находиться. не нравится выйти, выйти на улицу и там общается. Понятно? Понятно. Вот именно, что она оскорбить не, хотела. не хотела, хотела? Ну а какого черта поправить? вы тогда здесь какого начинаете? Какого? Вот и сидите в телефоне, не слушайте не музыку. Не понятно? Нашелся из громотей. Русский а язык меня... Не не... И Что дальше? Достаточной степени знает русский язык. Мне нравится ваш русский язык, молодой человек. Мне не нравится. Ну не нравится замолчите, значит, О, если, если не нравится. Если тебе нравится, это твои проблемы, ты можешь с ним разговаривать. Вот я с, с ними буду разговаривать. разговаривать. А почему ты-то на самом-на не на, со мной, на, на, на, на, на, на вы разговариваешь сейчас? Я, я не пойму. Ну вот и замолчи. Я хочу, чтобы ты замолчал, а я хочу, понял? Чтобы ты замолчал. А ну ты первый это сделаешь. Замолчишь, что, что сделаешь? Замолчи, замолчи, я что сделаешь. Извини, я извиняюсь. Да перед да. кем вы извиняетесь, Не нужно извиняться. У вас отличный русский язык. У вас отличный русский язык. У вас отличный русский язык, мужчина. Просто парень поскандалить решил, приехал думать, такой герой. Ой, ё, мой, ё. А ты говоришь? Вообще? Чего ты хочешь? ты хочешь? Замолчи, сиди, музыку, а слушай, а да. Ты что? И не дрожи, раз... что дрожишь-то? Чего дрожишь-то? Раз... Никто тебя не обидит, не переживай. А это... Серьезно, а что дрожишь? Чего руки дрожат? Потому что я. Нервничаю. Прибухнул, потому что. Они а не нервничают, все хорошо. Не в ты в безопасности. А ну-ка не, За... не матерись. Замолчи Не матерись, я, я тебе сказал. Ты понял? Замолчи. Я, я тебе говорю, что не замолчи. Продолжать... Конечно, еще и матерится молодой Если человек. Этого... А зачем че он встретит? тебе надо? Я ну, тебе че че будет? Че че будет? В общественном месте. В общественном месте. Сказал, сказал, я тебе колонию, ты мне на ты, зарел, ты, ты, ты мне на ты обратился, я тебя поправлю. Так ты со мной на ты сейчас разговаривал. Я захотел с тобой. Ну а он с тобой захотел? А это не твой кейс, понял? Кейс. <laughs> это не твое дело. Суд-кейс или просто кейс? Сиди по маке, учи английский. Мой суд-кейс в багажнике. А зачем? А зачем мне английский учить? Ну, турецкий, совершенно не русский. Ну, ну, турецкий ты учи, если тебе не нравится. Как к тебе обращаются? Сиди спокойно в Да я тебя не спросил, как мне сидеть. А ты вот можешь только ребятам замечания делать, которые тебе ответить я не могут. Понял? Меня, а я, я тебе сказать. буду отвечать, да. А чтобы английский. ты так не общался с людьми. Отвечаю, буду вот не общайся а так да, с людьми. Да, вот Приехал Герой смотрите. Начинай, начинать ну, Я взял, тебя не спросил, вообще на месте находишься, понял? Ничего, нет, нет, и ничего. все, и все, конечно, сейчас <соцентричный> буду читать. <соцентричный> заткнись, а ты заткнись. заткнись замолчал, успокоился. <связывая> «Э, э, я тебе сказал, ты, какие ты сюда не да надо, мне, а мне похрену по на мнение, кто а? хочет, а кто не хочет. Я приехал и общаюсь с нормальными людьми. И что теперь? Таким... И, и что теперь? И а? что теперь? А? В нашу страну многие приезжают. А и, что? и что теперь? Что ты хочешь? Уважительно надо общаться. Чтобы руки поделись. А я тебе что сделал? Я тебя поправил. Что ты хочешь? Правильно. Ты вот так, а дай. что ты думаешь, блин, веж, вежливо не надо общаться, что ли? Уважительно. Я к тебе подойду, скажу, дайте. Я, руки О, Что у, у меня были? Руки у меня пистолет был или что-то был? Я тебе просто выливал. Выливал, что? хочу, чтобы ты описали его. Что ты встаешь? <сос> ты, <встаёшь? соценно> <сос> ты, <хочешь>? а, <соценно> ты что хочешь А, давай, а, а, а Ты что а, а, хочешь? Да, я не знаю. А я не знаю. Бой, бремя выйти. Давай, давай. Вот тарья у Запада. Он смертный, да, он здоровый, разве не взял его? Давай, давай, давай, давай. Я сейчас не люблю страдать. Он Упендриваются, упендривается, а потом начинают тут все подключать. Вот эти вот персонажи тоже. Тут самое главное, что он реально не понимает, что он не прав. Так, зачем все так вместе? Если автобус говорит, то он... И ему все говорят, вот ка Мечтал бы только турецкий на таком уровне, как вы, русский, знаете. Я бы мечтал выучить турецкий на таком уровне, чтобы свободно с людьми общаться. Такие глупые разговоры да, о том, какой, какой, откуда, откуда ты родом. То есть почему-то он считает, что я должен из-за того, что он из России, должен придерживаться его точки зрения. Но это же неправда. Но мы же видим, где справедливость, кто кому хамит, кто как разговаривает, кто с какими намерениями подошел. Вот что главное. И мне не важно, откуда он. Хоть он с моего города, хоть он мой родственник. Но если он не прав, об этом нужно говорить. Правильно? Ну вот если вот это вот происходит, то это, наверное, ненормально. Наверное, так быть не должно. Правда? Хотя, очевидно, молодой человек возбужден. Он об этом сам говорит. Нужно успокоиться, нужно выпить водички. Да, тряс, руки трясутся. То есть и в этом тоже ничего плохого нет. Да, в такие ситуации не каждый, не каждый человек попадает. Что-то может делать. Дай ему, дай ему возможность высказаться. Высказывайся. Привет, меня зовут Макс. А как фамилия Макс? Все, все окей, а фамилию тебе не скажу. Кто? Почему полиция? Сейчас сказал? Полиция. Ты полиция? А, из полиции? Полицейский не должен говорить. Максим, я тебя научу, переходи на мой канал. Я тебе расскажу, что и, что и полицейским не нужно называть свою фамилию. Видишь, как контекстная реклама такая. Тебе у нас первый раз. Да, первый да. раз. Да. Очень, очень заметно. Все. Первый раз, ребята, я за границей, видите, и это сразу заметно, так было. Азад, горючусь, гардаши. Спасибо, спасибо, Спасибо. свидания. Вот чувак, кстати, сидит, знаете его. Ты себя снимаешь, ты себя снимаешь. Камеру повернул сам на себя. Короче, ребят, сейчас я вам все расскажу, мы приедем, ладно? Он турок тот, он нам решил помочь. Он к вам в аэропорт, ребят, я вам помогу, поехали. Вы, говорит, не переживайте, все будет хорошо. Ну, мы и так не переживаем. Я-то наоборот, это, отношусь к этому как к каким-то приключениям. Это Интересно, правильно да, ребят? Но тут я просто не смог промолчать. Сейчас я вам все по полкам расскажу, если вы еще не поняли чего-то. Ну, это точно не стоило того, чтобы... Тем более, тем более, как я понимаю, вы там не работаете, в этом автобусе, или работаете? Нет, а, ну то есть вы просто ради вежливости да, предложили ради, и и заработали такой хейт на себя. Прикольно, да? Очень атмосферно. Вообще, вообще. Да? да, но вы должны понимать, что мы не все такие там в России, да, потому что да, не, не, потому что я знаю, что это часто происходит, к сожалению. К сожалению, часто русские приходят, как вот у нас там есть даже история, как All Inclusive приехал и начинает боковать там, мне все уже наливает. Да, уже да, вот я раньше такого не было, раньше очень элитные люди, культурные людей приехали, да. от кого что-то можно получить. Да. А сейчас уже другой контингент, угу. потому что видишь, эти людей уже при десять раз здесь уже Европу уезжает, Дальний Восток уезжает, uh -huh. куда-то уезжает, да? Ну Там да. Они... Нет, а про язык, ну, например, я живу в Америке, и я язык, ну, тоже учу английский язык. И мне было бы обидно и неприятно, жутко, если бы кто-то мне сказал, ты сначала выучи, а потом ты, типа, разговаривай. Ну, как так? Всю жизнь мы учимся чему-то. Да, этот человек ха. Да, я бы хотел и, и турецкий выучить, мне правда было бы это интересно. Один Хат... человек, один, один язык, один человек. Ну да, да, да, да. Так это не работает. В современном мире мы должны коммуницировать с окружающим миром. Конечно, в Испанию приехал. В испанский надо пару слов выучить. Ему надо просто пройти по какому-нибудь этому, как он база, гран базару, как ну, там да. разговаривают на русском. Он бы в омару купал, наверное. Да. Как там ему говорили, иди сюда, купи. Другой, другой да, я иди я сюда, раз... купи штаны. Вот да. так бы я ему сказали. Я он я бы, наверное, раз... раз... на что там, драться кинулся? Да, Вот именно, что он там сказал? Посмотрели бы мы? Когда там толпа стоит, что бы он сказал? Сколько мы должны? Вас как зовут? Спасибо, у меня Женя Женя, очень приятно Спасибо, до свидания, счастливо Ну что скажешь, Катя, как ты? Как ты, удивлена Гостеприимство. Мы вообще в шоке, ребят, давайте быстро, ну нас время есть, давайте поболтаем Короче, тема такая, как изначально было, изначально просто мужичок вот этот, да? Он оказался, я думаю, сначала этот работник какой-то, работник местной, ну вот этой вот всей организации автостанции. Он начал подходить и каждому говорит, давай руки, давай руки, давай дезинфекция, давай, давай. Еще, еще вот он каждому дает, дает, я думаю, ну, не, мне не надо, я только руки по в солид ходил. Кто-то давал руки, он дезинфицировал. Кому-то на русском, кому-то там на английском, как там пытался к каждому подстроиться. Смотри, кто как на каком говорит, типа. На, на своем на турецком, а да. И этот мужик, чего он начал говорить? Не Почему давай, не а дает? давайте, А этот а вообще не понимает, дает. о чем Включаем. разговор. Да, он вообще не понимает, в смысле давай те, я не понял. И потом началось, началось, ничего. Началось, я потом камеру включил, вы что-то видели. Типа, говорит. Ну мы сейчас что, уроки русского языка что-ли будем учить, он Рук ему говорит? Да, давай, давай, сейчас вы Чуть начинать нагнетать, накалять, накалять. И потом, когда он ему уже сказал, что я такой снимал, думаю, ну ладно, посмотрю, чем закончится, просто буду снимать. Ну думаю, просто отдельная такая маленькая история, минутная, и дальше поехали, мы улетели. Думаю, просто буду снимать. Снимал, снимал, снимал, и тот он ему говорит, ты сначала в, в этот, а... по-моему, это есть на записи, ты сначала, прежде чем что-то это, разговаривать, выучить ну давай тобой, ну, выучу, типа этот э, русский язык, ну давай он на турецком с тобой разговаривает, ты же вообще его не поймешь, да, и мы с вами не поймем его ну говорит, то есть, блин, ну, такая это фигня, может, да. такая фигня привычная, и он мне еще говорит, ты что, ты, ты говорит, первый раз здесь летал, вот как раз вот по нему ты и, и кажется, что первый раз ты иди реально, вот я ему сейчас сказал пример, на Гранд Базар, на рынок зайди, ты в обморок пойдешь, как они общаются и девочки, э, иди сюда, давай, купи мои вот здесь штаны, есть, что надо, то есть это нормально oh. это, ай, дом yeah. поехал? Yeah. Yeah. То есть это абсолютно нормально, есть, блин, ну так люди разговаривают, что, ты всех поручить будешь, ты каждому будешь подходить, чувак, не говори так, ты должен на окончании, не поймут они тебя, какое окончание, что это такое окончание, зачем оно нужно, ты понял меня, понял, отлично, зачем ты накаляешь обстановку, тем более, что он помочь хотел, тем более, что самое главное, он там не работает, блин, он не должен бы это делать, все что ты, надо вам салфетку скажешь. Эй, какую салфетку? Не салфетку надо, а салфетки. Я сижу здесь с женщиной, ты должен больше сказать, две салфетки дать. Ну, бред полнейший. И когда он ему сказал, что ты начал лучше, я думаю, блин, ну так мне стало, знаете, обидно за этого мужика. Он, понятно, уже немножко стесняется с ним спорить. Да, стесняется. Ну, как, как его остальные поймут. А кто, если не мы, можем его защитить? Ну, не то, чтобы защитить, ступиться как бы за него, показать, что, чувак, ну, ты, ты прав. Не надо себя, себя как бы зашориваться, не надо бояться, не надо в следующий раз людям не помогать. Да, в следующий раз он скажет. Да ну вас нафиг, я своим плес плесну, а русские, ну дети, вы какие-то чокнутые, нифига мы не чокнутые, мы нормальные люди, Но ну, просто один неадекватный парень попался, и ну так бывает, так бывает в любом обществе, и мне стало обидно, когда он сказал про язык, сначала ты выучил, ну потому что я сам живу в той стране, в которой местный язык для меня не родной, папа у меня живет в той стране, где язык тот, на котором разговаривает население, большинство людей, ему чушь, да, и он, ну, пытается, старается с ними как-то разъясняться. И никак, я, если бы услышал, что нам папе мне такое замечание сделали, ну, капец, я был бы э, рассержен, да. А тут мужику, взрослый мужик, вот он показывал нам хит он реально здесь работает, пограничником, и он просто из-за того, что, может быть, из своего положения боится, как бы стесняется, или, может, неудобно ему, изъясниться не может, нормально ему дать отпор, но мы дали, правильно? Правильно. Погнали? Погнали. Да. Так что мы нормальные русские, ребята. Везде есть хорошие люди, не очень хорошие. А мы будем бороться за право тех, кто э, старается быть лучше, как мы каждый день. Мы стараемся как мы быть лучше. Как мы? Да. Стараемся, да? Да. да. Так.